и пажите зеленых, оно синее, Стелется широко, через его неведомые воды Плывет рыбак и тянет за собой Убогий невод по бригам от логим Рассеянной деревни, там за ними Скривилась мельница, силу крылья Ворочая при ветре на границе Владений дедовских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 Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, Когда, с приятельской беседой возвращаясь, Веселых и приятных мыслей полон, Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспомянет.